Привет всем, друзья! Сегодня мы создадим потрясающий эффект в Фотошопе. Итак, приступим. Для начала нам понадобится фотография молодого человека. Главное, чтобы был виден профиль лица. Используя инструмент перо, мы сделаем водку лица. Волосы нам не важны, главное, что выделить череп. И черты лица. Для этого для более детальной желательно увеличить, чтобы пройти все изгибы. Можно использовать клавиши горячие Ctrl-Z и Ctrl-X, чтобы вернуться вперед или назад в случае неправильного или правильного действия. Итак, вот мы выделили всю область лица. Готово. Теперь нажимаем правой клавишей мыши мы должны выделить область. Замечательно выделили. Создаем новый слой и жмем вот сюда. Создаем маску. Замечательно. Как сейчас спрячем. Так. В принципе, фон мы заменим. Нажав клавишу Delete, удаляем. Используя эластик, аккуратно удаляем лицо. Так, вернемся к нашей маске, переключим. Используя кисть птички, так не подойдет, вот получше, мы заполним все лицо. Чтобы они не повторялись, нажмем F5. Нажав F5, выберем динамика формы и выберем колебание угла чтобы данная кисть у нас вращалась при каждом нажатии. Выберем вкладку рассеивание. Счетчик где-то 3. Можно рассеивание получше сделать. Так, замечательно. Теперь видим, как птица у нас переворачивается с каждым нажатием. Выберем черный цвет, замечательно, и аккуратно щелчками мы заполняем лицо. Мы видим, как птица заполняется по созданной маске нами. Нажимая куда-то в сторону, они не появляются. Внутри мы делаем очень много маленьких птиц. Это даст эффект за полностью. Лицо преобразилось и стало наполненным. Замечательно. Теперь создадим интересный фон. Для этого мы будем использовать градиент. Данный инструмент называется градиент. И мы выберем два цвета. Допустим, это сильно красный и более тускло-красный. Направление цветов будет у нас по часовой стрелке вот так. Не сильная разница. чем еще более выделяется. Вроде так. Замечательно. Эффект листа стал более прослеживаться. До новых встреч в новых видео.